Люди, которые по найму работают, руководители, которые более от природы структурированные, системные, они не такие там креативные, не такие рискованные, но у них легче получается управлять. Потому что это, в общем, такая рутинная деятельность. Я всегда говорю, что менеджмент это как диета. То есть она дает эффект, только если ты соблюдаешь все, вот все эти требования системные, да, вовремя провести совещание, посмотреть эти метрики, поговорить с сотрудником, провести мотивационную беседу. То есть, вот, если мы все это делаем вовремя, то будет эффект. Если мы начинаем что-то, вот сегодня туда захотелось, завтра туда захотелось, сегодня к этому интерес потерял, все, менеджмент эффекта уже не дает. Ну, вот, почему у собственников получается так плохо управлять? Да, слушайте, крутое сравнение, на самом деле, прям ос особенно для девушки, прям очень-очень понятно сразу, что нужно делать. Вот. Ну, я полностью согласна, потому что и принять себя был момент, когда просто нужно было копирование моделей других предпринимателей, которые были успешны, а так вышло, что я сама выходец из консалтинговой компании, и я там была консультантом до того, как создать свой бизнес, и мне этот опыт очень сильно помог, но, опять же, я насмотрелась, у кого круто идут дела. И были такие образы поведения, которые я просто физически не могла воплотить. Ну, то есть мы понимаем, что есть мотивационное поведение, да, управление, есть такое достаточно жесткое, где-то, может быть, с, нос, с нотками подавления, но там есть деньги, и статистики там тоже растут. И иногда у меня возникала идея, ну, я, наверное, слишком мягкая, я, наверное, слишком какая-то там добрая, что-то со мной не так. А в какой-то момент потом я поняла, ну, вот я такая, какая есть. Если я глубоко несчастна после какой-нибудь там разгоняй планерки, то есть я переживаю больше, чем те, кто получил по шее в этот момент. То значит, это просто не моя тема, и все. И когда я поняла, что это не моя история, и это сразу отразилось и на нами. То есть я не могу брать тех людей, которые, которыми нужно управлять таким образом. Я не могу... Э но доносить до людей идеи так, чтобы они вот так это слышали и начинали что-то делать. То есть мне нужно, значит, еще больше сеять людей. Почему, наверное, я в свое время заморочилась очень сильно с наймом. И второй момент, как раз в недвижке, вот вы говорите о том, что очаровываться людьми, не уметь разбираться, поверить в каждого. Тоже была такая история, представьте, ну, в чужом городе, в недвижимости, где, ну, пинают каждый второй застройщик, собственник, плюс еще агентства такие, достаточно недружелюбные ребята, там, кто ты вообще -то? Мы делим комиссию 50 на 50, у нас тут такие правила. И когда я говорю, что ну, это ваши правила, не мои правила, друзья, извините, они там, ну посмотрим, сколько ты здесь проработаешь. И первые полгода, <смех> в 24 года было как бы не очень так комфортно. но ничего, нормально, я просто решила, что я просто не буду ни с кем общаться и просто буду тупо делать. И вот страх, наверное, того, что я ну, нахватаю каких-то неприятных людей, которые будут рядом со мной, заставил меня в свое время разобраться очень круто со шкалой эмоциональной Установ. это технология Элрона Хаббарда, может быть вы слышали про него, она восхитительная с той точки зрения, что я, при том, при всем, что склонность верить в людей искренне mm. и хотеть с каждым пообщаться, посотрудничать, узнать что-то, и мне несложно помочь, то есть мне не надо, чтобы мне вначале дали, мне легко там, окей, вам нужна помощь, давайте, без проблем, а, что вы здесь сидите расстроены, не расстраивайтесь, улыбайтесь, все будет круто, вот это я, но это, когда мы говорим mm. о бизнесе, очень важно, чтобы Моя ответственность как владельца, чтобы для команды я создала безопасное окружение, потому что пострадать могу не только я, пострадать может кто-то из команды, то есть чтобы ни сплетен, ни слухов, ни склоков, все вот эти вот звезды, когда у владельца на собеседовании, господи, сколько раз я это проходил, сидит барышня, риэлтор. Может быть, с опыта, может быть, нет. Но я понимаю, что она просто золотая антилопа. Она будет бить копытом, и деньги будут литься рекой. Но она прям саблезубый тигр при этом. То есть она мне просто покусает весь отдел продаж. Я когда смотрю на вот эту мою любимую родную банду, которая такие типа... И вот эту даму, которая придет и всех нас построит, и я думаю, деньги или жизнь? Деньги или жизнь? Жизнь! Извините, вы нам не подходите. Ну вот, если бы этого не было, я думаю, что моя предпринимательская деятельность умерла бы в зачатке. Но пару раз по лицу получить, образно, да, и человеку больше не хочется это делать. Особенно, если мы говорим о тех, кто не с 18 лет мечтал стать предпринимателем, крутым владельцем. У меня не было такой мечты, просто тупо деньги закончились, надо было что-то делать. И лучших идей не нашлось. Mm. Вот. И так я стала на эту кривую дорожку предпринимательства. Но вы абсолютно правы, я просто хотела рассказать историю в подтверждение, потому что те, кто нас смотрит, наверняка с этим сталкиваются. Проще признать и начать что-то делать, можно спросить у меня, можно обратиться за помощью к Павлу, потому что вы уже видите, что это действительно компетентный человек, я думаю, что за эти 40 минут сомнений у кого не возникло, но точно, однозначно, что с этим можно сделать, даже если вы супер добрый, классный, милый, креативный человек и вам кажется, что на вас все ездят, это не навсегда.